В данном видео мы рассмотрим тему «Работа с каталогом предложений в OTC Market». В OTC Market вы можете создавать собственный каталог товаров, работы и услуг. В таком случае заказчики смогут направлять вам заказы на основании размещенных вами предложений. Для создания предложения перейдите в раздел «Поставщикам», «Каталог продукции и услуг». Начнем с темы создания нового предложения». Создание предложения возможно двумя способами – «Импорт из файла» и «Создание вручную». Рассмотрим первый способ – импорт предложений из файла. Для этого в каталоге предложений нажмите кнопку «Импортировать предложение. Откроется страница загрузки предложений из файла. Чтобы не создавать карточку для каждого предложения вручную, вы можете загрузить в личный кабинет сразу все или часть предложений организации с помощью импорта из YML файла или Excel файла. Для импорта из YML установите переключатель в соответствующее значение – Выберите удобный режим загрузки. Если у вас есть ссылка, то оставьте переключатель в положении «Ссылка на YML файл» и вставьте ссылку. Если у вас есть сформированный файл, то установите переключатель в положении «Загрузить файл» и выберите файл с вашего персонального компьютера. Размер файла не должен превышать 5 мегабайт. Подробнее о данном способе импорта можно почитать в разделе «Центр поддержки». Установите переключатель в положении Excel. Далее на первом шаге скачайте Excel-шаблон. Для этого нажмите ссылку «Сформировать шаблон файла». Файл загрузится в память вашего персонального компьютера. Откройте его и заполните его данными ваших предложений, где одна строка «Один товар». Поля, отмеченные знаком «звездочка», обязательны для заполнения. Это такие параметры, как основная категория, наименование товара, валюта, если она отличается от российского рубля, цена – и «Сведения об НДС». Подсказки по заполнению каждого параметра отображаются в верхней части столбца. Для корректного заполнения категории, валюты и региона поставки воспользуйтесь справочниками в нижней части страницы. Это справочник категорий, справочник регионов и справочник валют. В столбце «Основная категория» необходимо заполнить только идентификатор категории товара. Для его просмотра перейдите на вкладку «Справочник категорий». Далее заполните наименование товара. Количество символов не должно превышать 75. При необходимости заполните модель, производитель, короткое описание, описание товара. При этом обращайте внимание на установленные ограничения. Далее заполните цену за единицу товара. Если ваш товар облагается НДС, в столбце «Есть НДС» установите «1». Если не облагается, установите 0. Если товар облагается НДС, установите ставку. После чего при необходимости заполните регион поставки. Для этого воспользуйтесь справочником. Если необходимо указать несколько регионов, то для их разделения и корректного распознавания системы используйте символ «Точка с запятой». Далее при необходимости заполните страну «Производитель» и вставьте ссылки на изображение товара. В столбце «Характеристики» вы можете указать характеристики товара на вашем сайте. Значение характеристик также необходимо разделять точкой запятой. Для добавления еще одного товара заполните строку ниже. Обратите внимание, что заполнение некоторых параметров увеличивает скорость продажи. Это такие параметры, как описание товара, цена, страна-производитель, изображение товара и характеристики. После заполнения файла сохраните его. Шаблон успешно заполнен. Загрузите его на втором шаге. Для этого нажмите кнопку «Выбрать файл для загрузки» и выберите файл с вашего персонального компьютера. Закройте окно загрузки и нажмите кнопку «Загрузить предложение». Импорт успешно выполнен. Предложения будут загружены в ваш каталог в статусе «Черновик». Для перехода к каталогу нажмите кнопку «Перейти» либо в меню «Поставщикам» выберите пункт «Каталог продукции и услуг» и перейдите на вкладку «Черновики». Для того, чтобы ваши предложения отобразились на витрине товаров, необходимо их активировать. Есть два способа активации. Первый. В списке товаров выберите «Нужные» и нажмите кнопку «Активировать». Продукты успешно активированы. И второй способ активации. Перейдите в сам товар, нажав на его наименование. В открывшейся карточке товара вы можете внести какие-либо изменения, после чего в нижней части страницы сохраните черновик и нажмите кнопку «Опубликовать». Предложение сменило статус на «Активный» и было успешно опубликовано на витрине товаров. А сейчас рассмотрим второй способ добавления товара в каталог – «Создание предложения вручную». Для этого в разделе «Каталог продукции и услуг» нажмите кнопку «Создать новое предложение». Обязательные для заполнения поля будут отмечены звездочкой. Чем больше информации о товаре вы добавите, тем он будет более привлекательным для заказчиков, а также увеличится скорость продажи. Заполните наименование товара. Далее выберите одну или несколько категорий, которые относятся ваше предложение. Выбрать категорию можно из списка, либо найти вручную. После выбора категории станут доступны и остальные поля для заполнения. Укажите код УКПД-2. Так как у нас была выбрана одна категория, код УКПД-2 заполнился автоматически. В ином случае его также можно выбрать из списка. При необходимости выберите код КТРУ. Наиболее подходящие коды подбираются по наименованию товара. Товар для распродажи. Данная отметка используется для создания товаров распродажи, то есть неликвидного имущества. В блоке Изображения вы можете прикрепить фотографии товара. Для этого нажмите кнопку «Плюс». В появившемся окне загрузите файл с вашего персонального компьютера, либо вставьте URL-ссылку на источник. Добавим изображение с персонального компьютера. Файл успешно загружен. Закройте окно. Далее выберите из списка «Единицу измерения». И при необходимости заполните артикул, производитель и страну производителя. Далее в свободной форме заполните описание товара. И добавьте необходимые документы. Перейдем к заполнению цены. В верхней части страницы вы можете выбрать необходимую валюту, по умолчанию выбрана валюта рубль. Далее укажите ставку НДС, если он предусмотрен, после чего заполните поле «Базовая цена с НДС» либо «Базовая цена без НДС». При заполнении одного поля оставшиеся поля заполняются автоматически. Далее нажмите кнопку «Настроить» и в открывшемся окне выберите «Доставка». Здесь укажите, куда возможна доставка вашего товара. Для этого установите отметки напротив одного или нескольких регионов. Для каждого выбранного региона доступно указание индивидуальных условий поставки, то есть минимального и максимального объема в указанных вами единицах измерения, минимального и максимального срока доставки. Также вы можете установить НДС доставки в верхней части страницы, если доставка платная, и указать цену доставки с НДС в нашем случае. Если отличается цена за товар, указать ее также в отдельном столбце. И если предусмотрены скидки за объем, их также можно указать, нажав на значок «Карандаш». Заполним информацию. Перейдем на вкладку «Склады самовывоз». Здесь вы указываете, откуда заказчик может забрать товар самостоятельно. В списке регионов для отгрузки отобразятся только те, в которых присутствуют ваши склады. Для указания адресов перейдите по ссылке «Перейти к списку складов». На открывшейся странице в нижней части нажмите кнопку «Редактировать» и внесите подробную информацию о вашем складе. Для этого заполните все обязательные поля, отмеченные звездочками. Здесь нужно будет указать сведения о продавце, адреса, юридически, фактически почтовый, контакты, возможность отправки транспортными компаниями, информацию о складах, информацию о лице с правом подписи и основные сведения о продавце. После заполнения сохраните информацию. Выберем заполненный склад. Для самовывоза вы также можете указать индивидуальные условия отгрузки. После заполнения информации нажмите «Ок». Далее установите переключатель в наличии либо на заказ в нужное значение. Если товар в наличии, то вы можете указать его количество. Если на заказ, тогда количество не указывается. Перейдем к заполнению характеристик товара. В разделе «Общие характеристики для товара в категории» отображается список, предусмотренный системой по умолчанию для выбранной категории товара. В строке нужной характеристики нажмите на поле, которое необходимо заполнить, и укажите значение. Например, количество листов. Единицы измерения. Ее можно будет выбрать из списка. Здесь вы заполняете только нужные вам характеристики. При необходимости в разделе «Дополнительные характеристики товара» вы можете добавить собственные характеристики из перечня всех доступных в системе. Для этого нажмите на значок «плюс» и заполните информацию о характеристике. Таким образом, вы можете добавить сколько угодно характеристик товара. После заполнения характеристик вы можете галочками отметить до четырех характеристик, которые будут отображаться в карточке товара рядом с его изображением. Остальные заполненные характеристики будут отображаться ниже в описании товара. Сведения о товаре успешно заполнены. Сохраните их. Для этого нажмите кнопку «Сохранить черновик». Страница обновится. Ниже появятся дополнительные кнопки «Скопировать». Нажмите данную кнопку, если хотите создать копию предложения. Копия будет создана также в статусе «Черновик», то есть будет доступна для изменения дальнейшей публикации. Также черновик предложения вы можете добавить в архив, либо можете вернуться в каталог предложений. Опубликуем предложение. Для этого нажмите кнопку «Опубликовать». Предложение успешно опубликовано. Его статус сменился на «Активный». Для того, чтобы посмотреть, как ваше предложение будет выглядеть на витрине, в нижней части страницы нажмите кнопку «Посмотреть на витрине». Товар будет выглядеть следующим образом. А сейчас рассмотрим следующую тему «Редактирование предложения в каталоге». Если требуется отредактировать активное предложение, то в разделе «Каталог продукции и услуг» на вкладке «Активные» перейдите в нужный товар, для этого нажмите на его наименование. Откроется страница товара, на которую вы сразу можете вносить изменения. Для того, чтобы они отобразились на витрине товаров, просто сохраните их. Если нужно отредактировать предложения, находящиеся в черновике, тогда перейдите на вкладку «Черновики», нажмите на название нужного товара для перехода в его карточку, далее внесите необходимые изменения, после чего сохраните черновик товара, и здесь же сразу вы можете его опубликовать. Для этого нажмите соответствующую кнопку. Предложение успешно опубликовано, его статус сменился на «Активный». Если вам потребовалось отредактировать и опубликовать предложение, находящееся в архиве, то предварительно его нужно вернуть в черновики. Для этого перейдите на вкладку «Архивные», установите отметку напротив нужного товара и нажмите кнопку «В черновики». Действие успешно выполнено. Теперь на вкладке «Черновики» вы можете перейти в карточку данного товара, отредактировать его и при необходимости активировать. Также вы можете выполнять массовые действия с предложениями. Например, «Деактивировать», «Отправить в архив» либо «Удалить». Для этого в каталоге предложений выделите нужные товары, с которыми необходимо выполнить то или иное действие, и на верхней панели выберите подходящую кнопку. Например, «Деактивировать», то есть «Убрать в черновики», «Убрать в архив» либо удалить товары. В случае возникновения дополнительных вопросов вы всегда можете использовать раздел «Центр поддержки». Спасибо за внимание!